Дмитрий? <smart> Ничего не скажу. Ничего не скажешь. Ну оно хоть кайфово. Ну вид хороший здесь. Море видно хорошо. <связь> <связь> <связь> <связь> ну как она, Димон? Чувствовать себя на вершине мира Посмотрите, какой вид здесь по краю Сейчас я вам покажу, где находится Лек Вот поселок Лек Написано, что вот в этом направлении он и находится Придется дозвучивать все.